Вот он, камень преткновения. Точнее, сразу россыпь камней и ограждения. Этот съезд открыли около полугода назад. Водители поначалу обрадовались. Не нужно стоять в пробке, чтобы повернуть налево. А потом здесь начали происходить аварии. Комиссия по безопасности дорожного движения посчитала и решила. 30 аварий в месяц на один квадратный метр – это слишком. И закрыла съезд. Слишком резкий поворот, слишком узкий съезд, слишком короткая полоса для разгона – слишком опасно. Слишком много слишком, а еще отсутствие разрешения на строительство. Это и вынудило Департамент горхозяйства и ГИБДД закрыть съезд. Сегодня мы оставляем пока так, как есть. Обсуждаем проезд с обратной стороны здания. Каким образом мы можем сделать выезд на Застройщик, подрядчик и администрация ОК утверждают, все было сделано по правилам. Съезд безопасен, в переделке не нуждается и его нужно срочно открыть. Власти не согласны. Получается, никто никого не слышит, каждый уверен в своем те предложения, которые высказывала ГИБДД с точки зрения организации здесь двухуровневой развязки, то есть они не совсем выполнимы по причине необходимости сноса трех домов. Через полчаса без результатных споров решили пойти и оценить масштабы проблемы на местности. Под дождем дело пошло быстрее. Десять минут обсуждений и у застройщика созрело конструктивное предложение. Потому что прав, это может здесь быть тогда, когда здесь наледь. Но пока еще 5-6 месяцев да, не будет. Поэтому мы можем представить, что пока мы это можем использовать. До тех пор, пока мы не найдем техническое решение. Однако у автомобильной общественности в лице руководителя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России на этот счет свое мнение исправить все возможно, причем в кратчайшие сроки. Там на самом деле работы не ну не и не на На самом деле увеличить крюк это ну неделю работы. Увеличить разгонную полосу это тоже неделя работы. За две недели можно данный вопрос решить исправить документациями, подтвердить его легальность и безопасность и запустить в эксплуатацию. Власти тоже считают, съезд в существующем ныне виде открывать нельзя. Нельзя поступаться безопасностью в угоду предпринимателям, пусть даже крупным. Нужно искать решение – технологичное, удобное и, главное, законное. У них есть возможность привлечь специалистов, найти другое проектное решение, переделать все это безобразие, получить разрешение на строительство, получить акт ввода в эксплуатацию, проблему закрыть. Вместо этого они вот уперлись. Говорят, мы задним числом пытаемся получить разрешение на строительство. Не выдаются Вот на текущий момент а, задним числом разрешение на строительство. К общему знаменателю по этому съезду сторонам конфликта прийти так и не удалось. Но сейчас обсуждается другой вариант – построить объезд с другой стороны здания. А пока власти бизнес ищут точки соприкосновения, водители их находят и продолжают стоять в пробке. Алина Штоколова, Николай Островский. Новости.